Дружите с ними, и вы всегда будете счастливы. Эти ваши шесть друзей никогда вас не оставят. Ваш первый друг – это жизнь. Представьте, что жизнь – живое существо, что жизнь – это тоже человек, но мы его не слышим и не видим. И вот если мы скажем, что жизнь – это дерьмо, как к нам отнесется жизнь? Мы отворачиваемся от жизни, жизнь отвернется от нас. Если мы будем говорить, какая у меня плохая жизнь, что делать, почему вокруг одни проблемы? Вы этим самым отталкиваете жизнь, и жизнь скажет, ну если я тебе не нравлюсь, тогда и ты пошел отсюда и жизнь отвернется от вас. Говорите, жизнь, я люблю тебя, и жизнь полюбит вас. Обращайтесь ко всему неживому, как будто к живому, особенно с теми, кого не можете увидеть и пощупать. Следующее возьмем, к примеру, деньги. Вы говорите, деньги – это зло, не в деньгах счастье. И как вам ответит мистер деньги? Ну если я злой, тогда забудь обо мне. И когда тебе будет тяжело, когда я тебе буду нужен, ты меня не найдешь. Эпично. Следующий друг возьмем, к примеру, красота. Вы видите в себе только свои недостатки, говорите: "Ой, почему у меня тут прыщи? Почему я худой или толстый?" И так друг красота во всей красе отвернется от вас. А если вы скажете: "Я красивая", то красота будет одарять вас все больше красотой и харизмой. Вы понимаете, насколько все просто? Дружите с теми, кого хотите видеть в своей жизни, дружите с возможностями, забудьте про проблемы. Проблемы, негативные мысли, вредные привычки, все они токсичные друзья, они вас засосут просто. Просто не смотрите даже в их сторону, пусть они сами гуляют друг с другом. Подружитесь с счастьем. Если вы будете говорить, блин, вон у моего соседа iPhone 15, а у меня только 7, почему я не счастливый или неудачник, то есть вы жалуетесь, счастье и удача отвернутся от вас. В прямом смысле, подружитесь с ними. Подружитесь с позитивом, с продуктивом, с креативом. Все они на самом деле живые и они работают по принципу зеркала. Просто поставьте себя на их место. Вы бы дружили бы или вообще тратили бы свое время с тем, кто на вас обзывается, жалуется, поливает грязью. Нет. Вот и они работают по этому же принципу. Осознайте это и ваша жизнь изменится. Что ж, полезным получилось видео, если это так, то обязательно поделитесь с друзьями, поставьте крутой лайк и подпишитесь. Всем желаю удачи и успехов, всем пока!